Вот он полетел, такой. Вертунчик! Еле-еле полетел, у меня уже батарейка, друзья, сдохла! Ой, здесь одна фалочка, кстати, ну-ка! Да вообще что, как хаппейс, блин! Все батарейки у меня в кармане позамерзали! Так... Обалдеть! Это фигово! Что у меня памяти не будет, в смысле, мне она сейчас снимать будет, если в чё. Да ё -моё. Так, друзья, кто-то вроде есть. Кто-то вроде есть. Небольшой кто-то, друзья. Небольшенький. Но кто-то есть. Вот он, налимчик. Небольшой. Килограмм, наверное. Но это хорошо. Хоть килограммчик, друзья. Это нормально. Так, открой свой ротик, друг. Так, килограммчик есть, это хорошо. Угу. Отдашь крючок мне, карифан? Ну что, ставим вот такой лайк, друзья. Вот. Нам надо палочку сломать ему, вытащить чтоб вытащить чтоб нам его пасти большущей пасти вытащить крючок так, это получается у нас в какую попалась так так, от 14 13, 12, 11 10, 9 в 9 попалась, друзья Ха -ха. ну ч, все, классно Сегодня сделали свое дело. Отрыв от нуля полный. Полный отрыв от нуля. Ребятушки. Сейчас вот так вот. Чуть-чуть его маленечко палочкой оглушить. Он пасть открывает свою. Ты где? Зацепился ты где? Товарищ, походу я ему крючок сейчас оторву. Точно. Крючок сломал, друзья. Ё-моё. придется мне вязать крючок сейчас. Блин. Так, туда его кинем. Сейчас отключусь.